Приветствую вас, друзья! На канале Индекс Рейт, анализ рынка на сегодня, восьмое января две тысячи двадцать третьего года. Крипторынок находится в зоне экстремального страха. Индикатор страха и жадности показывает отметку 25. За последние сутки было ликвидировано 9800 трейдеров на общую сумму чуть более 20 миллионов долларов США и потери разнонаправленные. Давайте сразу же посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние 24 часа преимущественно все-таки лонговые позиции 51,02%. Индекс альт-сезона по-прежнему находится в зоне 20. Индикатор показывает отметку 29. И давайте сразу же посмотрим на доминал биткоина. С прошлого обзора мы с вами предполагали, что доминация на дневном таймфрейме начала коррекционное снижение после длительного роста, сейчас мы уперлись в поддержку глобального Fibonacci, как локального так и глобального обратите внимание также нас удерживает и динамичная поддержка 200 экспоненциальной средней скользящей на дневном таймфрейме красный мувинг все это находится примерно в зоне одного с половиной дальше если мы проваливаемся то мы с вами увидим поддержку здесь же 100 экспоненциальной средней скользящей на отметке 41 29 и обратите внимание здесь же локальная фиба и здесь же у нас и 50 экспоненциальная среднее скользящая упирается в поддержку отметки 41.44. В любом случае, для того, чтобы отскочить, нам достаточно поддержек, и я также обращаю ваше внимание, что мы по-прежнему находимся... В зеленом Money Flow индикатор Market Cypher B заканчивает отрисовку волны моментума. И если он глубже ее не начнет отрисовывать, также трендовый индикатор уйдет с нейтральной зоны снова в вычье настроение, то у нас будет попытка выхода вверх. По крайней мере пока на дневном таймфрейме нам все говорит о том, что мы не завершили нисходящее движение, но уже потихонечку остываем. Если посмотреть более младшие часы, на 6 часах пока еще шортовые настроения, обратите внимание, здесь 200 экспоненциальная скользящая красный мувинг нас удерживает. Также здесь очень четко видно локальная FIBA. Нулевое сейчас у нас в поддержке на отметке 4155. Ну и дальше у нас поддержка, как я уже сказал, 200 и глобального Fibonacci 4147. Сейчас все еще у нас красная динамика, красный манифлоу на индикаторе Market Сайфер И есть потенциал, что мы еще немного потолкаемся в шортовую зону. Нам главное сейчас устоять на поддержке динамичного 200-го мувинга. Если проваливаем его, следующий уровень у нас будет 41.31. Примерно здесь у нас локальная Fibonacci 382. Прежде чем мы с вами начнем изучать техническую составляющую биткоина, я хотел бы обратиться к одному из очень известных индикаторов mvrv это он чейн индикатор здесь речь идет о z оценке mvrv данный индикатор вы можете посмотреть на платформе look into bitcoin все ссылочки есть в описании к этому видео и обратите внимание как мы сейчас выглядим все предшествующие периоды медвежьих рынков очень четко видны на вот этой зеленой зоне здесь движение индикатора происходит от красной до зеленой зоны, то есть от перегретости до недооцененности ну либо наоборот, и обратите внимание, где мы сейчас находимся. То, что сейчас большинство ончейн индикаторов уже достаточно давно нам показывают определенную недооцененность глобальную перепроданность это уже, я думаю, что ни для кого не секрет но здесь я в первую очередь хотел бы обратить внимание на то, как рынок выглядит в целом об этом на самом деле говорит очень много аналитиков сейчас, ну и мы с вами, я думаю, не исключим и оценить рынок все-таки стоит в глобальной такой перспективе. В первую очередь нужно понимать, что 2022 год был одним из худших лет для биткоина. И покупатели в первую очередь смотрели на биткоин как на достаточно высокорисковый актив. И цена падала более чем на 65%. Были некоторые явные причины этого падения. Такие как крах Луна и ее стейблкоина, UST. Также недавние события связанные с одной из крупнейших бирж FTX. В ноябре события, которые происходили, крах этой биржи. Но наиболее важной причиной, конечно же, была все-таки политика Федеральной резервной системы США и в целом макроэкономика. Здесь речь идет о сворачивании, стимулировании рынков и повышении процентной ставки. Цена биткоина падала на 50% до минимума в 33 тысячи долларов США и до краха луна. Кстати, именно благодаря повышению ставок Федеральной резервной системы. Значительное падение биткоина было связано с растущей рыночной неопределенностью вокруг слухов о повышении ставках еще в 2021 году. Но когда в январе 2022 года фондовый рынок уже начал демонстрировать трещины из растущего давления, неизбежно, конечно, и криптовалютные инвесторы на это отреагировали, это негативно повлияло на цены рынка. И дальше весь год, конечно же, мы сталкивались именно с теми самыми действиями, которые выбрал для себя американский регулятор, и понятно, что регулятор направлен на борьбу с инфляцией, но это никак не может не отражаться на глобальных рынках, а наш рынок является лишь очень-очень малой частью этого глобального рынка, мы реагируем в первую очередь и гораздо сильнее всех остальных. Очень много сейчас похоже на то, что происходило в 1999 2000 годах, так называемый известный пузырь доткомов. А тот период научил, конечно многому инвесторов, и текущая криптозима продолжает рисовать такую же похожую мрачную картину и на 23 год. Технологический NASDAQ композит раздулся ну до огромных уровней к началу 2000-х годов, этот пузырь лопнул, когда Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки в 99-м и 2000 годах, и по мере того, как кредит становился все дороже, сумма легких денег сократилась на рынке, в результате чего NASDAQ упал с пика там порядка почти на 80%. Процентов. Крипторынок в настоящее время сталкивается с похожим сценарием, и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл склонен к сдерживанию инфляции, и это означает, что в течение некоторого времени будут продолжаться повышения ставок, и ставки будут достаточно высокими, значит высокими будут и кредиты. Примечательно, что в то время, когда был пузырь Федеральная резервная система прекратила рост ставок в мае 2020 года, но спад NASDAQ продолжился в течение нескольких следующих лет. Таким образом, можно ожидать, что крипторынок еще больше упадет, по крайней мере, до тех пор, пока Федеральная резервная система не разберется с той ситуацией, которая сложилась на рынке. Существует риск того, что нынешний медвежий рынок растянется еще дольше, если экономика США переживет рецессию, ту, которая была в 2001 году. Риски рецессии по-прежнему сохраняются, и согласно некоторым отчетам, денежная масса доллара США М2 стала отрицательной в ноябре 2022 года. Это показатель потенциала рецессии, которая обычно предшествует замедлению темпов роста денежной массы. Ну и я со своей стороны также хочу отметить, что средняя рецессия в США с 1857 года длилась 17 месяцев, а 6 рецессий с 1980 года длились менее 10 месяцев. Технически... Эта рецессия началась в августе 2022 года с двух четвертей отрицательного роста ВВП. Исторически средние показатели показывают, что нынешняя рецессия может продлиться до июня 2023 года по январь 2024 года. В любом случае, также стоит обратить внимание и на реализованную цену. Этот показатель, этот индикатор очень часто говорит о том, что рынки начинаются именно с того момента, когда кривая цены пересекает кривую реализованной стоимости. И мы видим с вами именно эти пересечения давали импульсы к росту и здесь это было и здесь и здесь и в двенадцатом одиннадцатом году и в пятнадцатом шестнадцатом в девятнадцатом корона дамп и сейчас мы находимся за пределами этой кривой обратите внимание пока не пересечем ее говорить о том что мы вернемся к бычьей динамике, очень и очень преждевременно Ну а если посмотреть на ту стоимость которую сейчас нам показывает кривая то это 19 тысяч 737 долларов по данным этого чарта в любом случае это предыдущий all-time high который выступал достаточно долго поддержкой цены и пока это происходит сходила, цена удерживалась, и после провала этого уровня сейчас мы можем разве что ожидать попытки вернуться в эту зону. В любом случае, там сосредоточено максимальное желание инвесторов удерживать цену, поскольку здесь были самые большие объемы проторговки за последнее время. Инвесторы до последнего сейчас надеются на благоразумие регулятора, рынок все равно продолжает верить в то, что ближе к концу 2023 года ставки могут начать снижаться. Надежда конечно умирает последней, но в любом случае стартует очередной сезон квартальных отчетностей в США. Аналитики ожидают снижения прибыли компании из S&P 500 Примерно на 2,8% по году, а рост выручки всего на 4%. По факту цифры могут оказаться, конечно, получше. И, к слову, похожая картина наблюдалась и в третьем квартале. Это очень вселяет большие надежды, по крайней мере, локально. Макроэкономические показатели сейчас, с октября, говорят нам о том, что экономика страны немного выросла, то есть рецессия пока еще себя не проявила. На рынке труда также все спокойно, число первичных заявок на пособие по безработице снизилось, число рабочих мест в частных компаниях наоборот возросло, по крайней мере в декабре, и аналитики, конечно, ожидали цифру меньше, 150 тысяч, декабрь показал 235 тысяч, то есть рынок труда вроде как в полном порядке. Ну и в декабре также индекс потребительского доверия в США увеличился по сравнению с тем, что ожидали аналитики месяцем ранее. Короче, опять на сегодняшний день инвесторы ожидают самых главных событий. Это в первую очередь, я уже говорил об этом, 12 января. Помимо того, что 10 будет выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэла, то 12 января мы с вами будем ожидать показания по инфляции. Таким образом, локально инвесторы пытаются подтолкнуться к более Голубиным настроением, по мнению большинства, в частности, я бы, конечно, не стал на это делать большую ставку, пока еще, как я уже сказал только что, в глобальном масштабе рынки все еще остаются достаточно сложном, негативном таком фоне, так или иначе, пока не произойдет каких-то глобальных перестроек и изменений, говорить о том, что наш криптовалютный рынок начнет возрастающую динамику, очень и очень преждевременно но обращаю ваше внимание что я хотел бы в первую очередь показать такой некий канал в котором сейчас двигается цена биткоина и этот канал может оставаться еще длительное время поскольку именно здесь может происходить какое-то накопление если это не удержится я имею в виду цена в этом канале то мы увидим более нисходящую динамику поддержкой выступит глобальная фиба на отметке примерно 14 815 но если локально мы сейчас находимся в диапазоне 1617. и обратите внимание вот в рамках этого канала у нас сосредоточены наибольший сейчас интерес про торговок со стороны инвесторов нижней границы как я уже сказал выступает 16 с небольшим верхней границы у нас выступает 17 сейчас цена пытается штурмовать эту отметку локальная фиба 16 900 примерно 60 выше чуть-чуть у нас 17 48 и чуть выше у нас если вы посмотрите на 6 часах это 200 экспоненциальная средняя скользящая на отметке 17 100. Вот прорваться пытаемся сейчас именно там. Активный зеленый манифлоу на индикаторе Cypher. Сейчас волны Momentum наверху, но уже рисуют не очень благоприятную картину с точки зрения локальной динамики. Имеется в виду 6-часовой таймфрейм. Мы видим якорную волну и триггерную волну, которую смотрят вниз. Пока зеленый денежный поток это может быть лишь коррекционное движение. В любом случае стоит иметь это в виду. Это не значит, что мы сейчас развернемся и будем резко падать. А наоборот, как раз таки сейчас локально можно оценивать рынок как восходящий, поскольку мы находимся в зеленом манифлоу именно на краткосрочной динамике если посмотреть более глобально на дневной таймфрейм на среднесрочную перспективу для свинг стратегии то мы с вами видим что сейчас упираемся в сопротивление Оранжевого мувинга это 50 экспоненциальная средняя скользящая очень четко видно по свечам тенденцию сейчас локальную если прорываемся то 236 фиба, 17 170 нас сейчас будет удерживать зона где-то примерно 17 170 17 360 да, которые нас будут держать локальных Прорыв их отправит нас, скорее всего, к средней границе вот этого канала. И здесь же среднюю границу упирается сотая экспоненциальная средняя скользящая. Голубой мувин динамичного сопротивления примерно в зоне 18 тысяч долларов. Ну а поддержкой выступает 15 900. Сейчас мы видим с вами нулевое Fibonacci. Давайте также посмотрим, что у нас сейчас показывает индикатор секвентал. Он рисует седьмую свечу, все еще восходящую. Бултовое тоже сейчас салатовый. Есть некая... Такая недосказанность на дневном таймфрейме, я имею в виду, что ADX индикатор уходил в неоднозначную динамику, в неопределенность, но сейчас идет намек по индикатору Market Cipher выхода в зеленый мифлоу. Если это произойдет, то мы, конечно, двинемся еще выше. Ну и также стоит обратить внимание, что индикатор тренда, это индикатор Fibonacci, если кто не знает, Trendscore, также есть в описании к этому видео. Обратите внимание, двигается из шортовой зоны, пытается вырваться из нее, сейчас находится в нейтральной зоне, но в любом случае смотрит снизу вверх. Также можно посмотреть и кок, еще один индикатор, который работает по Fibonacci, но по этому индикатору мы уже прорвались через границу. Сейчас это четко видно его сигнала, эта красная кривая показывает сигнал, и сейчас наверху все еще продолжаем движение, все еще в зеленой зоне, но уже ушли из конкретного такого движения, из шартов, уже находимся в лонговых настроениях. Здесь установлен китайский индикатор Market MarketCypher, не оригинальный, но в любом случае по нему очень хорошо видно, как ведет себя стахастический RSI, это вот эта голубая кривая. Он находится в перегретости, он еще может находиться там достаточно долго, в первую очередь нужно обращать внимание, конечно, как ведет себя денежный поток, для тех, кто не знает, можете перейти в плейлист обучения, оно сейчас появится здесь наверху, ссылочка, и посмотреть, как работает с индикатором Cypher. Наверху также вы видите индикатор AI Signal, и мы сейчас по нему удерживаемся в средней границе канала, то есть вырвались через среднюю границу и пытаемся на ней удержаться. То есть потенциал разбега наверх в зону 19 к верхней границе канала, у нас есть вот красная направляющая, показывает нам верхнюю границу 19,5-19600, как я уже сказал, это Примерно зона цены реализации и там же сосредоточен наибольший интерес инвесторов и там же предыдущий all-time high. На этом, наверное, все. Берегите свои депозиты, будьте очень осторожны, эта неделя покажет динамику, в которую стоит присматриваться для того, чтобы искать новые сетапы. В любом случае, локальный кай мы можем с вами увидеть, поэтому для всех моих подписчиков я, конечно же, в первую очередь рекомендую смотреть на рынок локально, но инвесторы смотрят на рынок с учетом глобальных тенденций и если смотреть на общий фундаментал, то большинство аналитиков, конечно, склоняются к тому, что сейчас мы находимся в интересных зонах покупки, но я по-прежнему ожидаю, увидеть биткоин так или иначе в зоне 12 13 тысяч также обращаю ваше внимание на qr-код здесь слева внизу сейчас мной с командой началась Разработка автоматизированной торговой платформы. За основу эта платформа будет использовать алгоритмы работы индикатора Market Cipher, оригинального индикатора Market Cipher можно будет, конечно же, использовать и другие индикаторы сейчас уже переведены с языка Pine на язык Node.js индикатор Market Cipher, все его основные показатели. И также стоит отметить, что и индикатор Trend Score будет использоваться в этих стратегиях, будет использоваться также кастомный индикатор ADXB. Булл ТВ, вы видите вот эту кривую цветную на самом графике. И также некоторые другие хитрости. Этот автоматизированный ресурс позволит одновременно использовать несколько таймфреймов также использовать порядка нескольких десятков торговых пар для поиска точки входа применять плечи в первую очередь мы конечно привязываемся к бирже bybit как на одной из самых безопасных бирж сейчас для тех кто не использует эту биржу партнерская ссылка есть в описании к этому видео торговая платформа будет разрабатываться по api by уже сделано Достаточно много в работе, уже есть клиент, уже есть парсер, уже есть переведенные индикаторы, Bull TV, Channel Trend, Cypher, B, все это переведено на Node.js с языка Pine, и я думаю, что в ближайшем будущем мы сможем завершить эту работу и отладить все торговые стратегии. На развитие этого проекта можно задонатить по QR-коду, который вы видите сейчас в левом углу. Ну а для тех, кто не подписан еще на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, обязательно поддержать канал комментариями и не забывать подписаться на телеграм-канал и телеграм-чат. Все ссылки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоши, всем хорошей начинающейся рабочей недели и до новых встреч.